Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. В Турции за неподобающее поведение лишили титула уроженца Грузии 50-летнего Датое Бралидзе, известного как вор в законе Дато. Об этом сообщает издание Prime Cray. По данным издания, такое решение приняли авторитеты известного клана Аниани Джангвиладзе. В ходе состоявшейся воровской сходки, собрание высших представителей преступной иерархии, за разжалованного пытались заступиться некоторые воры, звонившие участникам сходки по телефону. Защищал его отец, вор в законе Амиран Ланчхутский. Но в итоге, даже он был вынужден согласиться с решением остальных. В нарушение каких именно понятий, негласные правила поведения в криминальном мире, обвиняют до да неизвестно. Но в начале 2000-х он уже лишался статуса за то, что отличался неподобающим вору в законе поведением и занимался нецелевым расходованием общественных денег. Вор в законе Датой Бралидзе получил титул во многом благодаря отцу, 75-летнему Амирану, который известен в криминальном мире тем, что в 1973 году на съемках фильма Мелодии верийского квартала» ограбил в Тбилиси будущую народную артистку СССР Алису Фрейдлер.